почему надо действовать системно. И, конечно, мне очень хочется еще раз вам напомнить, что резерв – это как раз хорошая антиоксидантная защита. Действительно, можно так его изобразить, как супермена, потому что это фактически смесь антиоксидантов, и каждый из них очень давно зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Вы видите, во-первых, сам по себе состав, не знаю, как у вас, у меня просто вот всегда глаз радуется, когда я вижу состав резерва. Но экстракт вишни – это и не только источник антоцианов, но и сам по себе мощные антиоксиданты. Напомню, кстати, есть работы о хорошем воздействии на обмен ночевой кислоты. То есть для людей, страдающих под агрой, это лишний дополнительный бонус. Алоэ вообще известен изрели как ранозаживляющее средство, но это также и мощный антиоксидант и оказывающий на слизистые благотворное воздействие и также хорошо влияет на желудок, кишечник, особенно приятно, скажем так, для людей в возрасте тем, что он способен предотвращать запоры. Гранат это тоже чемпион антиоксидантных свойств и плюс ко всему мощный противовоспалительный эффект. Вяжущее действие, улучшение памяти, есть данные по увеличению выносливости. Экстракт зеленого чая – это не только отличный источник, источник антиоксидантов, у него есть благотворное свойство на улучшение обмена жиров. То есть клетки при регулярном употреблении экстракта зеленого чая работают эффективнее, потому что жиры лучше используются как источник энергии. Черника – королева антиоксидантов без преувеличения и, опять-таки, мощный противовоспалительный эффект. Экстракт виноградных косточек способен усиливать действие других антиоксидантов, то есть это, видите, такой бустер своеобразный, да, и источником является также проантоцианидинов, то есть э, красящих э, молекул, которые являются тоже и антиоксидантами, и обладают противоспалительными эффектами. Асаи – Наверное, можно было бы назвать и эту ягоду чемпионом антиоксидантов, антоцианины, это ее сильная, скажем, сторона. И также, конечно, полифенолы, то есть виноградный сок. Один из полифенолов вам хорошо известен, это ресвератрол. По ресвератролу, наверное, можно было бы делать отдельный вебинар, но хочу сказать только, что... Вряд, вряд ли есть, знаете, такие еще молекулы, которые вызывали бы в научной среде не угасающий, а все возрастающий интерес. Посмотрите, пожалуйста, это данные одной из обзорных статей по рецератролу, кстати, так и называется, видите, антиэйджинг-свойства рецератрола. И, пожалуйста, количество публикаций, начиная с 1991 -го года до 2006 -го, по рецератролу в подмеде, это американская медицинская база по публикациям научным имена, а не, скажем так, какого-то популярного свойства. А вот что творится в 2018-м. прям сегодня я взяла, открыла подметы, ввела ресвератрол-ревью, видите. И, пожалуйста, результаты поиска 13 777. 689 страниц результатов по влиянию ресфератрола на организм. В общем, что вам сказать, дорогие друзья, действительно не интерес и все большие перспективы. Напомню вам также, что у ресфератрола есть еще одно свойство. Он работает как меметик ограничения калорий. И запускает образование сертуинов, это белки долголетия, которые способствуют увеличению выживаемости клеток, увеличению сопротивляемости стрессу, уменьшению запасания жиров, то есть более эффективного расходования жиров на производство энергии для организма, фактически могут, скажем так, защищать нас от диабета, защищают мозг от повреждения, сердце от повреждения, в общем, как часто э, мы любим повторять, э, фактически за счет этого ресфератрол способен сделать из нас э, суперчеловека. Ну и, соответственно, резерв благодаря этому компоненту может способствовать долголетию, то есть являться таким знаете, э, продуктом, который, может быть, и хорошо споется с финити именно как антиэйджинг продукт. Поэтому резерв это и заряд антиоксидантов. Но еще и замечательная форма, потому что производителей ресфератрола на самом деле много. Но ну, вы видели популярность 13 тысяч чем-то публикаций научных. безусловно, что каждый думающий производитель нутрицептики захочет добавить ресфератрол в свое производство, чтобы обеспечить, собственно говоря, неугасающий интерес к своим продуктам. Но биодоступный гель вот таких форм, собственно говоря, весьма-весьма мало потому что у него получается отличное усвоение всех этих компонентов, и сильная сторона резерва, Джанес, это доказанная эффективность, то есть проведенный в независимой лаборатории тест, который показал способность всех компонентов проникать внутрь клетки, потому что нам все-таки антиоксидантное действие важно именно там. И, конечно же, это очень низкое содержание углеводов и сахара, там только натуральные фруктовые сахара, собственно говоря, полученные из сырья. На один пакетик всего 13 килокалорий, то есть э, только положительное воздействие. Какое воздействие? Во-первых, это выносливость. Конечно, безусловно, когда мы говорим, что и ресвератрол, и антоцианины, и антоцианидины улучшают энергообмен, это, конечно, благотворно сказывается на выносливости. Вы чувствуете себя бодрее. Конечно, этот механизм заложен глубоко в клетках, потому что наши энергетические станции организма, наши митохондрии, они, скажем так, синтезируют энергию более эффективно. Мало того, именно митохондрии первыми повреждаются в результате окислительного стресса. Когда мы используем антиоксидант, соответственно, мы защищаем митохондрии от повреждения. Это увеличивает мышечную силу и уменьшает мышечную усталость. Улучшение координации движения рецератрол является нейропротектором, как мы уже сказали. Также улучшается концентрация внимания и память. Улучшение регуляции жирового обмена, особенно если уже есть какие-то проблемы с уровнем глюкозы. Если есть проблемы с лишним весом, рецератрол весьма уместен для того, чтобы, скажем так, предотвратить нарушение обмена веществ. А также мощное противовоспалительное воздействие резерва. Вы видели, каждый компонент, о котором мы говорили, мне приходилось постоянно повторять. Одно и то же. Антиоксиданты, противовоспалительный эффект. Это взаимосвязанные вещи. Ну и еще один бонус, я как-то о нем говорила. Регулярное употребление в пищу ягод может замедлить ухудшение мусорительных функций на 2 года. То есть замедлить старение мозга, дать мозгу дополнительные шансы омоложения. Но, к сожалению, не все мы живем в регионах, где вы каждый день можете регулярно есть ягоды. Поэтому, конечно, уместно использовать источник ресвератрола и антоцианов, антоцианидина, для того, чтобы вот получить тот самый нейропротекторный эффект. Кому можно и нужно использовать резерв? Очень люблю этот слайд Уильяма Залага. он всегда щедро делится всеми, скажем так, своими инструментами с нами, поэтому вот всего позволения я постоянно показываю эту картинку. Вот можно и нужно всем на самом деле. И многие партнеры, кто уже достиг такого статуса, который мне нравится, Анна сегодня красиво сказала, элитного статуса, они даже своим домашним животным дают резерв и рассказывают потом истории про благотворное воздействие на здоровье не своих членов семьи, себя лично или партнеров, а то как там ветеринар буквально крест поставил на любимые собаки или кошечки, а через несколько месяцев в общем приходилось ветеринара в общем нюхательными солями приводить чувство, когда он видел счастливое с блестящей шерстью домашнее животное. Как использовать резерв для омоложение для оздоровления и так далее. От одного до трех пакетиков в день. Быстро пройдемся, если вы не против, по вашим вопросам, которые вы задаете регулярно на скайп-линии. Как влияет резерв и его составляющий ресфератрол на сердечно-сосудистую систему? Данных из вот тех 13 тысяч чем-то публикаций о благотворном воздействии на сосуды сердца очень много. И, конечно, это объяснимо, потому что это комплекс антиоксидантов, и это противоспалительное воздействие. Кроме того, мы можем обеспечить с помощью резерва и снижение уровня сахара в крови, и мембранно-стабилизирующее действие. То есть, фактически, это действительно такой эффект противодействия старению сосудов и сердца. Можно ли употреблять резерв людям с пищевой аллергией? Здесь нужно отличать аллергию истинную от аллергии ложной. Есть истинная аллергия, когда человек, допустим, от э, даже небольшого количества какого-то пищевого продукта получает аллергическую реакцию, будь то сыпь или отеки, или там, затруднение дыхания и так далее. Конечно, если есть доказанная пищевая аллергия на какой-то из компонентов, то люди с пищевой аллергией могут дать, в принципе, реакцию на любой окрашенный фрукт или овощ. Но есть также такое понятие пищевой непереносимости. Если вы помните, мы как-то обсуждали с вами вопрос о хроническом воспалении в кишечнике, так вот оно создает ситуацию пищевой непереносимости, именно потому что, скажем, недопереваренные продукты через вот этот воспаленный кишечник э, недорасщепленными всасываются в кровь и вызывают, собственно, воспаление ответную реакцию во всем организме. Для того, чтобы, скажем так, избежать каких-то проблем у аллергиков, следует использовать для начала полпакетика в первой половине дня и посмотреть на реакцию в течение одного-двух дней. Но, повторюсь, если есть пищевая непереносимость, особенно у людей с хроническим воспалением поджелудочной железы, гастритами и так далее, то, конечно, здесь резерв будет наоборот как раз уместен как противовоспалительный агент, только использовать его лучше во время еды. Это раз. Во-вторых, не забывайте про пробиотики, правильное питание. В общем, можно пересмотреть запись вебинара по здоровью кишечника и ответить на все дополнительные вопросы касательно здоровья кишечника. Можно ли использовать резерв с первого месяца жизни ребенка? Конечно, нет. Грудное молоко ⁇ это натуральный продукт для новорожденных. Всемирная организация здравоохранения рекомендует исключительно грудное скармливание в течение первых шести месяцев жизни ребенка, начиная с рождения. Лучше личного грудного молока, лично от собственной мамы ничего не придумано. Ну, В случае, когда у мамы так случилось грудного молока, нет, то есть адаптированные смеси для деток первых шести месяцев жизни. Поэтому все остальное только когда ребенок, собственно говоря, перешел на общий стол. Можно ли использовать резерв при хроническом панкреатите, при язве желудка, при гастрите? В общем, это многие вопросы, я их свела в один. При воспалении пожелудочной железы в период обострения а, рекомендовано как часть лечения подавлять выделение кислоты в желудке. Даже есть такая старая фраза касательно лечения панкреатита – голод, холод и покой. Именно для того, чтобы вот желудок успокоить и не запускать дополнительные секрецию в поджелудочной железе. Резерв, поскольку вы видели, это, скажем так, активная смесь экстрактов, фруктов и ягод, он может повышать кислотность, поэтому в период обострения заболеваний, конечно, надо сделать перерыв в употреблении резерва, а вот вернуться при стихании обострения, то есть уже на фоне устоявшегося лечения, когда симптомы, фактически все купировались и начинать постепенно, и, конечно, лучше во время или сразу после еды. И тогда вы получите, опять-таки, противовоспалительный эффект, оздоравливающий, но не будет никаких проблем. Можно ли употреблять резерв при онкологических заболеваниях? Я напомню вам, что резерв – это не лекарство, но это, конечно, биологически активная пищевая добавка. Она обогащает организм антиоксидантами и необходимыми микронутриентами, Антиоксиданты могут улучшать переносимость химиотерапии, радиотерапии, уменьшать выраженность побочных эффектов в ходе лечения онкологического заболевания. Так что да, при онкологических заболеваниях резерв можно использовать как, скажем так, средство реабилитации, да, вспомогательный такой элемент. Как применять продукты GNS при диабете и принимать ли лекарства, которые прописаны врачом? Безусловно, принимать, потому что диабет, мы с вами говорили, это хроническое заболевание. И, собственно говоря, повышенный сахар крови не болит. А опасен и страшен диабет именно своими многочисленными осложнениями. Инфаркты, инсульты, снижение зрения, поражение сетчатки вплоть до слепоты. Гангрена, каждая седьмая ампутация на Земле связана с диабетом. Поле нейропатии, в общем, осложнений масса. Каждая третья, кстати, слепота, если не изменяет, тоже связано с диабетом. Поэтому вот осложнениями сахарный диабет так грозен. Не прекращать прием препаратов, которые назначил врач, без контроля лечащего врача, без контроля уровня сахара и других показателей эффективности. А вот применять продукты GNS следует для того, чтобы уменьшать вот этот риск осложнений сахарного диабета. Конечно, здесь вся палитра нутрицептики ДЖНС будет весьма уместна, ну и резерв будет очень кстати, еще и потому, что, между прочим, есть много научных исследований на тему того, что резерв увеличивает эффективность метформина, базового препарата для лечения диабета, резерв повышает чувствительность клеток к собственному инсулину, опять-таки это способна уменьшить уровень сахара в крови и улучшить состояние сосудов, то есть, опять-таки, основная мишень, к сожалению, для повреждений в организме при диабете – это сосуды, так что резерв здесь будет действовать благотворно. Как использовать резерв при болезнях почек, при почечной недостаточности? Есть некоторые нюансы при выраженной почечной недостаточности. Обычно нефрологи все подробно очень рассказывают своим пациентам, но мы остановимся на всякий случай. Рекомендуется, начиная со третьей стадии хронической болезни почек, ограничить потребление калия. Допустимая доза калия варьирует в зависимости от того, что там с выраженностью почечной недостаточности, но, скажем так, от 600 до 2000 мг в сутки. В одном пакетике резерва 40 мг калия – это очень мало. То есть даже вот взять самое жесткое ограничение – 600 мг – это всего 7%. Поэтому резерв можно спокойно использовать при болезнях почек, не опасаясь никаких отрицательных воздействий. Более того, опять-таки, повреждение сосудов почек – это, скажем, один из основных компонентов хронической болезни почек. Поэтому резерв здесь будет действовать благотворно, оздоравливающе, ну, как реабилитация. Конечно, совместно с лечением, назначенным лечащим врачом. Можно ли использовать резерв при беременности? FDA, то есть основная, скажем так, организация в Штатах, которая регламентирует вопросы использования лекарств, пищевых добавок, классифицирует ресфератрол как, в общем, безопасный во время беременности в профилактических дозах из диетических источников. Что это значит? Есть, скажем так, рекомендованные средние дозы, минимальные дозы, максимальные дозы. Для, скажем так, взрослого человека максимальная доза в небеременном состоянии – это 7,5 мг на килограмм веса. Максимальные дозы для беременных не изучались по этическим причинам, то есть считается, что в принципе, в районе там, до 50 мг в день ресвератрола, то есть то, что можно получить из пищевых источников, этого вот достаточно, это безопасно. Есть исследования на животных, конечно, которые демонстрировали противовоспалительные свойства, антиоксидантные свойства именно на беременных животных. Есть данные о благотворном воздействии ресвератрола на кровоток в плаценте. Задержка внутриутробного развития плода считается рекомендацией для использования ресфератрола. Было, скажем так, две публикации, два исследования на беременных приматах, а именно макаки использовались, которые получали причем в причем очень больших дозах, чтобы вы понимали, потому что вот люди, которые глубоко интересуются, вот они меня про это исследование спрашивали. Макаки получали 370 миллиграмм ресвератрола на 100 граммов пищи. Едят они весьма активно. Получалось, что в сутки они съедали ну, почти 3000 миллиграммов ресвератрола в день. Это в 37 раз больше верхней допустимой дозы для макак. То есть каждый день беременные самки, макаки ели ресвератрола в 37 раз больше верхней допустимой нормы. И при вот этой чрезмерной дозе, Исследователи не обнаружили отрицательного влияния на массу тела плода, на массу любых органов за исключением пожелудочной железы. Был отмечен, скажем так, избыточное развитие клеток пожелудочной железы плода макаки на дозе в 37 раз превышающей верхнюю допустимую норму. Я даже вам хочу сказать, вот если сейчас прямо взять и посчитать, да, вот там средний вес 70, умножить на 75 миллиграмм, то есть вот для человека среднего веса 525 миллиграммов в день, а макаки-бедняжки 3000 миллиграммов съедали. То есть можете представить, какие экстремальные условия, собственно говоря, исследователи поставили этих беременных макак и там зарегистрировали тоже благотворное воздействие на плацентарный кровоток, кстати, между прочим. Поэтому резерв можно использовать при беременности в количестве 1 пакетик в день. Это безопасно как источник антиоксидантов антоцианов, и, собственно говоря, это вам даст возможность разнообразить ваше питание без риска каких-то проблем. Какие цели вообще использования резерва? Ну, конечно же, в первую очередь это обогащение питания антиоксидантами, незаменимыми жирными кислотами и антоцианами. Особенно, если у вас есть несбалансированное питание, хотя я призываю вас, дорогие друзья, резерв не замену сбалансированному питанию. Он обогащает питание, но, пожалуйста, питайтесь правильно. Если вы находитесь в периоде реабилитации, восстановления после каких-то острых заболеваний или после обострения хронических заболеваний, конечно, резерв замечательно дополнительное подспорье. Также антиоксиданты помогают в восстановлении поврежденных клеток. То есть, если у вас какие-то Скажем так, неблагоприятные были экологические условия, повышенная нагрузка, какой-то психоэмоциональный выраженный стресс. Безусловно, резерв будет в помощь. Обогащение антиоксидантами, укрепляя защитные силы организма. Вы знаете, что резерв хорошо сказывается на иммунной системе, даже по тому, как мы проживаем простудный сезон, так называемый. Все замечают, что когда используешь резерв регулярно, то зима, собственно говоря, и весна проходят спокойно. Дорогие друзья, антиоксидантная система, она очень долго не дает сбоев. Но вот как в этих песочных часах потихонечку песок истощается. Также и с возрастом антиоксидантная система становится все более и более уязвимой. Время не ждет, поэтому обязательно пользуйтесь разнообразным питанием. Используйте качественный источник антиоксидантов. Резерв подтвердил и свою эффективность. Безопасности и качества. И помните, что здоровье зависит от многих факторов. Но 55% это условия и образ жизни. И только вы видите: система здравоохранения я не преумаляю заслуг ни своих, ни моих коллег, боже поси. Но мы являемся источником информации и, конечно, подспорим в уже экстремальных ситуациях. Все-таки вот. Наше место 10%, а 55%, дорогие друзья, каждый из нас для себя должен сделать сам. Обязательно занимайтесь своим здоровьем. Какое место вообще продуктов GNS в здоровье мы говорили? Во-первых, это создание, скажем так, здоровья родителей, будущих мам и пап, создание культуры здорового образа жизни в семье, формирование здоровья в семье и ценности питания, и устранение вредных привычек. Вы знаете, как наши продукты помогают прийти в себя после, скажем, не совсем правильного образа жизни. И, конечно, как элемент реабилитации после, скажем так, острых заболеваний или обострений хронических и увеличения адаптации, когда хроническое заболевание есть, но нам нужно уже соблюдать равновесие определенное, чтобы не вывести организм скажем, в какое-то экстремальное состояние, где уже понадобятся серьезные меры и будут последствия уже непредсказуемые. Большое спасибо вам, дорогие друзья, за внимание.